Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Подбирая ETF, портфель из ETF, пришла идея, почему бы не посмотреть ETF с присутствием российских компаний. Давно хотел прикупить российские компании, но непрозрачная отчетность, она меня постоянно останавливает. Ну а ETF, может быть, в принципе, и выходом из этой ситуации нашлось 4 ETF. ETF – это услуга, которую мы покупаем у управляющих фонда и платим вот эту вот стоимость – Expansion Ratio. В принципе, несмотря на то, что здесь 19 сотых, а здесь 77% до 1%, это недорогая цена. Вот. Ну и ETF позволяет забрать более такое широкое движение рынка. Ну и, скорее всего, минимизирует риски. Ну, постольку, поскольку там диверсификация такая. Надо только ETF выбрать правильный. Последний портфель из ETF, который подбирали в середине июля, уже показывает неплохую доходность. Там порядка 8%, хотя начало августа еще только. Вот. Если вам необходимо подобрать портфель, из ETF, либо акции на долгосрок, средний срок, то такую услугу мы оказываем. Проходите по ссылке и узнайте условия получения этой услуги. Так, ну что ж, 4 ETF, в принципе, по стоимости мы поговорили. Здесь риски указываются в том, что они в большей степени зависят от энергоресурсов политические риски тоже есть ну вот это по всем российским фондам так, 3, 3 ETF э, это на в принципе российские компании ну а четвертый это на компании из России э, малой капитализации ну здесь так в общем написано вот, ну здесь скорее всего присутствие компании наверное будет спектр пошире ну все по порядку, пойдемте дальше, вперед так, и посмотрим по стоимости э, так, Здесь 30 долларов, здесь 44, здесь 30, 36. Тоже, в принципе, цена невысокая. До там, 45 долларов каждая э, акция этого фонда стоит. Ну и что здесь можно? Так, Expansion Racial мы посмотрели. А вот по дате создания, какая история. Так, э, Здесь, значит, с 2018 года. Это так-то небольшой срок, всего лишь 3 года. Так, от iShares здесь десятого года здесь солидная история уже там сколько я, 11 лет так ETF от One Eka 2007 год еще раньше ну и здесь одиннадцатый год так в принципе по истории вот эти вот три ETF очень даже неплохо а, но зато этот стоит дешевле так, пойдем дальше. Посмотрим по... Можно посмотреть по ПИ происцернингрейсия вообще у российских компаний этот показатель очень низкий, поэтому и возврат, ну в принципе, и интересный для инвестора, потому как вложенные средства возвращаются быстрее, чем если, например, вложить в, скажем, какие-то американские компании. Но американские компании опять же больше выбора. Так, PE невысокий 10, 13, 12, 10, самые низкие вот у этих двух. Так, ну, этот молодой, так скажем, ETF по сравнению с этими, со всеми, а здесь, в общем, молодые компании. Дивиденды. Здесь 6,2%, ну, очень высокий такой процент. 4,2% в ЕРУС, здесь 2,79%, здесь 4,32%. Ну, пока не скажу, как что какой-то ETF на свою сторону перетягивает. Но вот, вот этот вот, кажется, мне пока буквально на толику, там, я не знаю, на какие-то моменты совсем маленькие интересней. Пойдем дальше. Так, посмотрим, какие же компании входят. В принципе, они одни и те же, да, там Сбербанк, что там, Газпром. Лукойл, Новотек и, и так далее. Единственное, что вот э, в этот FLRU входит э, Московская биржа и ВТБ. а здесь присутствует относительно вот этой, да, здесь Яндекс есть уже э, Интересно. Так, RSX здесь. Э, что же здесь я нашел такое интересное? По-моему, тут э, не особо, а вот э, в RSX. Джей здесь присутствуют компании из разных сфер, да. Тут есть и Аэрофлот, и вот из банков здесь Кредитный банк Москвы, есть Петропавловский порт. Есть, в общем, ритейл представлен не только магнитом, но и лента. Ну и, в общем, еще на Российской здесь порт тоже есть. Ну, то есть здесь, я думаю, что диверсификация по сферам, наверное, чуть лучше, чем в остальных. Есть еще картинка. А, сначала посмотрим по притоку и оттоку инвесторов в фонд. Так, если мы посмотрим FLRO. Здесь мы видим, что, в принципе, объемов тут практически нет, да, тут пять тысячных миллиарда, ну, совсем практически никого нет, <глав '2> такой прямо, не знаю, кто там остался, да. например, да. Здесь мы видим, что объемы уже больше, э ну... Для ETF, конечно, эта цифра совсем уж маленькая, но мы видим, что здесь, в принципе, приток есть. Отток был э, в 2018 году, наверное, это за счет санкций, здесь пандемия, вот, э, потому что всех стращали, что Россия не выживет, но все-таки выжила. И, ну, в общем, здесь какой-то приток опять начинается. Так, RSX, э, здесь, наверное, больше отток, чем приток. Вот, но хотя объемы объемы здесь выше. Здесь десятые миллиарда, здесь сотые миллиарда. Ну и RSXJ здесь, в принципе, что-то, походу, все вышли. Никого не осталось. Здесь картинка по диверсификации. Мы видим, что три ETF, вот эта синенькая, это как раз и есть зависимость от энергетической составляющей, энергетические компании. Ну и они составляют здесь 45 процентов здесь 42 здесь 34 ну уже меньше да а вот rsxj здесь э, энергетика составляет 2 3 десятых процента что мало как-то А что сюда еще не энергетические материалы минерал но вот по картинке видно что здесь дивер диверсификация она намного сильнее чем в остальных хотя вот ерус ну, даже и RSX тоже, в принципе, неплохо а, смотрится. Ну, наверное, вот я бы выбрал, скорее всего, вот этот вот. А здесь хоть и зависимость от энергетики высокая, но представлены и финансовый сектор. и Так, это, это у нас ритейл, а красненько это у нас эм, индустриальные компании. Так, ну, те, которые происходят, ну, технологические компании есть. Ну, не то, чтобы отличная, но все-таки диверсификация есть. Так, идем дальше. Что же показывает ETF по истории в плане роста? Так, FLRU, так, 54 за 3 года, 41, 22. В принципе, такая стабильность есть. Так, ERUS 50, 32, 19. 50, 32, 19. Уже ниже, да? Так, RSX 52, 35, 19. Тоже ниже, чем первый. Так, ну и это на компании мало капитализации. Так, за 3 года 18. Ну, здесь проценты совсем маленькие. Даже не знаю, почему такое. В принципе, компании мало капитализации должны расти быстрее. Но, похоже, здесь ситуация совсем иная и здесь как мне кажется стабильность наверное лучше вот ерус потому что за пять лет 108 здесь сто процентов ну а здесь нет десятилетней истории пока пока вот такая вот так едем дальше посмотрим по графику мы видим что графики практически идентичные Здесь провал, но это пандемия, естественно. И посмотрим, как в пандемию восстанавливались. Так, первый, ну, до сих пор, вот только сейчас дошел до вершин до пандемийных. Так, Ерус, в принципе, тоже где-то на этом же уровне. Так, RSX, вот RSX восстановился уже лучше, то есть выше до пандемийных уровней и так серьезно э, превзошел, ну а RSXJ еще даже не дошел. Вот. Ну, то есть можно сказать, что по графику RSX уже превосходит уровни демодномийные, тем более, что здесь он еще и тест прошел, и поэтому, э, скорее всего, он может двигаться вверх. Вот такая вот история о четырех ETF на российские компании. Даже не знаю, честно говоря, какой выбрать, но исходя вот из всех изложенных ситуаций, я, наверное, склонюсь к ERUS, потому что, в принципе, доверяю создателю этого ETF -а, iShares. В принципе, это неплохой инвестиционный дом, компания, которая также формирует ETF и ну и э, объемов здесь больше то есть застрять в принципе э, здесь меньше вариантов э, чем например вот в этом etf какой приглянулся etf именно вам тоже мне хочется очень узнать и напишите в комментариях, какой бы вы ETF выбрали из этих четырех и в какой, может быть, два каких-то, и какой вам больше понравился и чем, в принципе, он вас привлек. Напомню, что ETF прекрасный способ взять движение широкого рынка, ну и с меньшими рисками. Если вам необходимо сформировать портфель из ETF, из акций, то мы эту услугу оказываем. Проходите по ссылке и узнайте условия получения этой услуги. Ну что ж, до новых встреч, до новых обзоров пока.